Запустили рекламные кампании, но реализация совсем не тот, который вы ожидали? Предлагаю заглянуть в слепую зону рекламного кабинета и найти возможные причины происходящего. Первым делом рекомендую зайти в раздел «Статистика» по одной из рекламных кампаний. Далее немножко перенастроить мастер отчетов, а именно выбрать дополнительные столбцы – Средняя позиция показов и средний объем трафика. В данном срезе достаточно удобно ориентироваться, какой объем трафика вы получаете за дня в день и на каких позициях показываетесь. Если вы видите, что объем трафика слишком мал для вас, следовательно рекламной кампании есть еще куда расти и, вероятно, ваших ставок или установленного бюджета недостаточно для показов на верхних позициях. Далее предлагаю переместиться в отчет «Поисковые запросы». Для удобства можно выбрать группировку за выбранный период. Данный отчет является источником как минус-слов для вашей рекламной кампании, так и источником новых ключевых слов. Удобно собирать минус-слова с помощью расширения для Chrome в Возможно, у вас мог появиться логичный вопрос – зачем добавлять поисковые запросы пользователей в свою рекламную кампанию? Если я и так по ним показывался, показываюсь и буду показываться. Чтобы разобраться в данной ситуации, предлагаю обратить внимание на условия показа, которые соответствуют данному поисковому запросу. В данном случае видно, что с точки зрения точности они несколько разные, и, следовательно, релевантность может хромать. А мы помним, что релевантность влияет на стоимость перехода. Если добавить данный поисковый запрос себе рекламную кампанию в качестве ключевого слова, прописать под него максимально релевантный заголовок, то релевантность будет выше, а стоимость перехода может оказаться ниже. Как релевантность объявления, а в нашем случае заголовка, влияет на прогнозируемую стоимость перехода, можно увидеть из данного примера. При одинаковых ставках прогнозируемый объем трафика отличается более чем в два раза. С ключевыми словами «закончили», переходим к рекламным объявлениям и попробуем выбрать наиболее кликабельное. Не спешите смотреть на простой CTR, обратите внимание на взвешенный CTR. Рассмотрим наглядный и простой пример. Допустим, у нас есть два креатива с одинаковым числом показов и почти одинаковым количеством кликов. Первое объявление вроде бы кликабельнее, что выглядит логично, ведь CTR у него выше. Но простой CTR не учитывает объем трафика или, скажем по-другому, на каких позициях показывались эти объявления. Согласитесь, что показ на первом месте спецразмещения и далеко в гарантии – это показы совершенно разного качества. Как раз-таки взвешенный CTR и учитывает этот момент и показывает, что второй креатив на самом деле был кликабельнее, хоть и показывался в выдаче на позиции с более низким объемом трафика. Почистили запросы, обновили объявления, подняли ставки, а CCR на поиске аномально низкий? Загляните в отчет по площадкам. В ряде тематик можно обнаружить такую ситуацию, что большая часть показов была совершена не на основном поиске Яндекса, а на его поисковых партнерах. В этом случае рекомендуем запретить показы на таких площадках. Чтобы избежать данной ситуации в будущем в поисковых компаниях можно эти площадки заранее исключить. Идем дальше. Компания работает, количество входящих звонков ощутимо выросло, но трекинга нет и точно понять, с какого источника канала приходят звонки, не представляется возможным. Где можно посмотреть, какая из компаний приносит потенциальные звонки? Ответ прост – в том же мастере отчетов. Заходим в него, далее выбираем срез «Место клика», а из столбцов – «Клики». Также добавляем к отчету фильтр тип устройства «Мобильные». Нас будет интересовать именно клик по телефону из объявления. В данном случае видно, что за отчетный период было совершено N кликов по телефону, то есть потенциальных звонков. Без дополнительных систем отслеживания сказать точно, что клик по телефону закончился звонком, не получится. В по этом видео мы рассмотрели несколько из множества отчетов, в которых вы можете найти узкие места ваших рекламных кампаний, а также идеи для их оптимизации. Хотите узнать больше? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за новыми видео. С вами была Академия Webcom. До встречи!